Итак, добрый день, у микрофона Алексей Федорцов. И сегодня рассмотрим короткий кейс о нашем новом клиенте, который занимается натуральной косметикой по Краснодару, Краснодарскому краю. Тут я вконтакте публиковал небольшие результаты. Сейчас пройдем в рекламный кабинет, чтобы в общем посмотреть на статистику рекламной кампании. Мы запускали две рекламные кампании для тестирования края, Краснодарского края, Ставропольского края и самого города Краснодар. Было несколько гипотез. Была статистика по предыдущей рекламной кампании, небольшая. И сейчас, как видите, вот за весь срок действия мы можем посмотреть результаты. Первоначально мы запустили большое количество креативов в тест. Тестировалась, как видите, реклама на Литформу и на начало переписки. Начало переписки было, клиенты живые, но... Нас не устроила цена 381 рубль за начало переписки. Это слишком дорого. После того, как мы переработали рекламные кампании, мы эти отключили. А сейчас посмотрим результативность по трем группам объявлений, которые у нас были в показах. Собственно говоря, тут. В принципе, мы и видим, что по компании, которые были по краю, не принесли ни одной заявки, но вот одна переписка была по краю. Все остальные взаимодействия были именно по городу Краснодар, что немного противоречит тому, что заказчик первоначально нам обозначил, что заказы идут в основном с края. Но а, пандемия практически проходит и, видимо, распределяются как-то силы. И так мы видим, первоначально мы запустили вот эту рекламную кампанию. Если мы перейдем в группы объявлений, то вы можете видеть, что мы тестировали несколько креативов, несколько удалено. Основной, который остался рабочий, вот он видите, он принес, принес нам 8 лидов по средней стоимости 201 рубль. Это тоже нам показалось дорого дороговатым. Мы пошли дальше тестировать. И результат у нас получился 95 рублей за лид это с учетом того с учетом сегодняшней статистики сегодня у нас 19.06 а, мы получили 7 лидов продолжаем наращивать направление это направление а, если мы посмотрим общую статистику каким образом она колебалась в течение а, всего периода возьмем компании самые результативные и посмотрим статистику аудитория исключительно женская то есть всего мы получили а, 3 обращения по переписке и 15 а, заявок мы настроили интеграцию и а, заказчик видит все поступающие заявки в отдельном google документе и там же вносит обратную связь для нас а, вы видите что всего потрачено за по этой компании 2876 рубль всего результатов получено 15. И увидите, как на графике колебалась и цена, и количество заявок. Вот здесь вот у нас был небольшой перерыв, потому что пришла автоматическая блокировка от Фейсбука. Ну, неправомерная, правда, конечно же. А мы написали в, а, запрос в поддержку, и но в течение дня у нас исправили. И мы дальше начали откру откручивать показы. Как видите, пока максимальное количество лидов в день 5. Но при этой стоимости нас это пока полностью устраивает мы будем дальше работать на оптимизации этой рекламной кампании но вы на этом примере реально видите каких результатов можно достичь всего лишь за несколько дней ну за два с половиной дня мы протестировали и оптимизировали большое количество вариантов аудитории объявлений и пришли к результату который нас устраивает по одной из групп объявлений и дальше мы будем наращивать эту результативность. Вот оно, самое результативное объявление. Показать его мы не будем. Дабы увидеть ну, краткую миниатюру. А, дабы сохранить конфиденциальность. На этом все. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях по таргетированной рекламе. Если у вас есть какой-то вопрос, я могу вам помочь, пишите мне в личку в ВКонтакте. Также под этим видео будут указаны мои контактные данные с WhatsApp. Можете написать туда тоже. С вами был Алексей Федорцов. До новых встреч!